Поднимаешь, детка в небо паруса, буду, буду фам, бойба, ты моя война, Тиги-дигикай, боевок, ему не мунигати, Ну, давай с собой, детка, в небо полетит. Сетром поднимаешь, детка в небо паруса. Буду, буду фам, бой, ты, моя война, тиги-дигикай, боевок, ему не мунигати. Давай с тобой, детка, в небо полети Отпускай на волю все наши снежные чувства Навсегда двери закроют и перестанешь мне сниться Закрываю глаза ладонью и снова вижу сны Как теперь жить с этой болью, другого любишь ты Забери ты с собою боль Я не в силах уже идти Снова сыпишь на ран и соль Закрыв глаза шепчешь мне прости Забери ты с собой боль Я не в силах уже идти Слово сыпишь на ран сон, Закрыв глаза, шепчешь, не проси С ветром поднимаешь, детка, в небо паруса Буду-буду, фламбайба, ты моя война Дики-дики, кай байба, ты мой никодин Ну давай с тобой, детка, в небо полетим С ветром поднимаешь, детка, в небо паруса Буду-буду флам, бэйба, ты моя война диги кай, кай, бэйба, ты мой никотин Ну давай с тобой, детка, в небо полетим. Солнце это лови дави, между нами снова огни Не помогут нам миражи, И ты моя, за мной держись Не прощаю тебе обман, между нами снова туман Между нами не тает лед, слыши, пусть тебя бережет Я отпускаю на свободу дым Я на печали просто рассмеюсь Двигаю одним, и если встречу просто улыбнусь, я отпускаю на свободу дым. Я на печали просто рассмеюсь. Просто очали двигаю одним. И если встречу, просто улыбну. Поднимаюсь, как в небо паруса. Буду, буду, фам, бай, бай, ты моя война. Тиги-тиги-кай, выбок ему не давай с тобой, детка, в небо полетим С ветром поднимаешь, детка, в небо паруса Буду-буду флам байба, ты моя война Дики-дики кай, байба, ты мой никотин Ну давай с собой детка, в небо полетим